Зачем нужен дочерн триппер? А вот зачем? Смотрите, я могу, я могу поместить целое фортепиано вообще в багажник и оно прямо четко упирается вот туда и здесь буквально остается. И даже стойка по ширине подходит, ровно ровно вот прям вот эта вот штука выпирает, я думаю, что она придется как бы ну открывать, э, то есть стекло. Придется опускать, но на самом деле не пришлось. Оно вот так вот захлопывается, и все нормально. Вот. По сути, я мог даже его не разбирать, а прямо так его положить. Ну, хотя нет, оно бы здесь вот по высоте бы, наверное, не прошло из-за вот этой полочки. Да. Ну, в общем, вот, ребята, это. Это Доршен Трипет, а вот тачка большая и очень утилитарная. Очень утилитарная, очень удобная. Чао.